Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с силой темною, как Ордой. Пусть ярость благородная сгребает, как волна, Идет война народная, священная война. И смеют крылья черные над родиной летать. Поля ее просторные не смеет враг топтать. Пусть ярость благородная Скипает, как волна, и Идет война народная, Священная война, милой фашистской нечисти, Загоним пулю в лоб. Отребью человечество, сколотим крепкий гроб. Пойдем-ла, силою всем сердцем, всей душой за землю нашу милую, за наш союз большой. Стоя, страна огромная. Стает на смертный бой Фашистка силой темною Проклятою ордой Пусть ярость благородная Сгибает, как волна И Идет Война народная, священная война. Пусть ярость благородная скипает, как волна. И идет война народная, священная война.